Приветствую вас на своем канале, в сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такого замечательного мономишку, это директор академии из материала аниме, вот, и я хотела бы выставить его на голосование, вязать ли мне вместе с вами, то есть сделать ли видео урок по этому мишке, либо же оставим его обзором. Вот. Мишка довольно-таки многодетальный, но на самом деле сложность состояла лишь в том, что здесь идет вертикальная полоска разделения цветов, то есть добра и зла. И из-за этого вышла сама сложность вязания, то есть мишка вяжется не голова, допустим, от макушки до шеи, а идет боковое вязание, то есть подушком начинаем и идем-идем дальше. Точно так же и тело я вязала с овала, э, нестандартным, скажем, способом с шеи или сниза, а именно идет горизонта э, как, вертикальное вязание вместо горизонтального. То есть, у меня идет вертикальная смена нити. Вот, и здесь, как вы видите, здесь детальки пупка, мордочки, э, флисовые здесь глаз и мордочка, опять же деталь ротика, боковая, ушки, глазики и так далее, то есть в принципе я открываю голосование, если вы желаете связать вместе со мной, оставляйте пожелания в комментариях, так как это более подростковый, скажем, подростковый, Вариант игрушки этот сериал для подростков аниме. Поэтому, как бы детки, я думаю, еще не знают про этого мишку. А если у вас есть желание связать для ваших старших деток, то, пожалуйста, пишите в комментариях. И если наберется много желающих, мы свяжем обязательно вместе с вами. Поэтому хорошего вам настроения желаю. Голосуйте, оставляйте пожелания в комментариях. Пока-пока!